Хотелось сказать вам слова благодарности, выразить признательность за то, что вы, по сути дела, сделали. Сделали уже, по большому счету не в первый раз, и, надеемся, будем делать вот это дело еще вместе. И дальше, и больше, и лучше, потому что сама идея проведения веломарафона марафона чистой воды, то, что, по сути дела, свершилось благодаря вашим усилиям вы были организаторами, вы были спонсорами, вы были основными участниками наряду с теми ребятами, кто часто в собственных проблемах. Хорошее, правильное, нужное дело, потому что как минимум это пропаганда нашей жемчужины, озера, его красоты, его чистоты, его замечательного состояния, которое необходимо поддерживать. Потому что как минимум это пропаганда правильного, здорового, красивого образа жизни. Это то, к чему должен, по сути, стремиться каждый состоявшийся человек, делая себя, создавая самого себя для того, чтобы можно было приносить именно пользу нашей стране, нашему городу, нашему обществу. Поэтому вот искренняя вам благодарность, искренняя признательность за то, что вы сделали. Еще раз повторю, надеюсь, мы будем делать это, и вы будете это, и мы будем делать это. дальше, больше и лучше. Потому что сама идея очень правильная, очень хорошая. Спасибо вам. Ну, и позвольте вот в знак, так сказать, признательности, вручить вам благодарственные письма за поддержку данного мероприятия. Даже я правильно сказал событие, потому что оно ну, в этом году у нас привлекло уже не только жители нашего города да, в качестве участников, но и практически стало российского масштаба. Костя или международного тоже один гражданин Латвии у нас участвовал значит уже международный. в общем у нашего супер марафона бег чистой воды появился пока еще младший брат но уже такой крепко стоящий на ногах спасибо вам за это Филиппов Константин представитель федерации велосипедного спорта я хотел тоже пару слов сказать я хочу выразить Благодарность всем, кто принял участие, кто принял участие своими усилиями, кто принял участие финансово, кто принял участие организационно. По опыту предыдущих мероприятий могу поставить пять. С малёсеньким минусом. В принципе, это нормально. И это даже хорошо. Желаю всем, да, желаю всем, чтобы у нас не менее сплоченная команда была и при организации следующих веломарафонов. Ну и успехов, удачи, поздравляю всех. Спасибо. Сарикова Ольга Владимирович, президенту федерации велосипедного спорта. Извини, До смотрим. А, а, главному редактору областного. представителя. Представитель. представитель. Давай, представитель. Ну, что? Дорогая, что? Прахову Алексею. Так быстро будет Евгению. Сзади а, у Павла Анатольевича. отдельное а, спасибо. Конечно, у большой да. у И не только в Я Максиму. Маркилову Станиславу тоже за Лукину Дмитрию. Дмитрий, это отличное богодарность. Скажи. где что тебе находится? Мы не могли найти, чтобы мы товарищ. А за ментовок. Вот не Дмитрий очень нам помог с подарками, с сувенирной продукцией. Неоценивая поддержка, спасибо. Брюханову Федору. Левину Александру. Кстати, по трассе вчера звонил Соломат, и он нашел дорогу, чтобы мы не возвращались на... после петли. Да, да, да. Ну, заново Максимов. Крюкову Павлу. Зокова Евгений. Есть. Спасибо. Евгению. Что ты пришел? Нету, да? Все заберется. Федореевый Диане. Вот Маша. Рундаков Емщикова Дарья Тришкина Полина Волынкину Михаилу Усову Андрею Стрюкову Елизавете я в участвую. Практически. Коваткина Ирина. Молодежь всегда неоценимые помощь оказываются. Это очень важно. Зрянова Анастасия. Яковлева Кристина. Садитова Алина. Ну, и... Конечно. Ну, все. Всех хватило. Спасибо огромное. Коллеги, на самом деле, еще раз хочу сказать большое спасибо, ну, как у нас в воскресенье день самнит, у них хороший лозунг есть. Если не то кто. Ну или кто? Если мы. Не Никто против нас. нас. Перефразировать можно, может быть, да, по-разному. Но смысл у этой э, фразы один. Если кто-то активно не возьмет на себя инициативу ответственность, которая зачастую пугает, то тогда, наверное, в нашей жизни, ну, по большому счету, многих вещей получаться не будет. То, что вы проявляете инициативу, то, что вы берете на себя ответственность, это важно, это значимо, это вообще здорово. К сожалению, это редко, но это здорово, что вы есть. Спасибо вам!